Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Близнецы на февраль месяц. Неделя уже, конечно, прошла, но мы все равно посмотрим, какие события нас ждут, какие задачи перед вами стоят. Итак, задачи месяца ⁇ движение, активность. Это карта воздуха, это ваша карта, дорогие Близнецы, это ваши энергии. Поэтому можете в этом месяце делать... Начинания какие-то, любые движения, это все приветствуется. Карта говорит, нужно действовать быстро, решительно. Да? Если у вас встают какие-то вопросы, конечно, нужно подумать, да, проанализировать ситуацию. Но это не нужно затягивать, нужно быстро двигаться, нужно быстро принимать какие-то решения. Возможно, вас отправят куда-то в командировку, в поездку, нужно будет куда-то поехать. Не сомневайтесь, езжайте, поездка будет удачной. Для кого-то это учеба, да, когда нужно окунуться в какие-то знания, получить новые какие-то навыки. Тоже дерзайте. Давайте посмотрим по событиям. Первая карта. Вообще, заметим, что уже три карты мечей. Это, во-первых, много мыслей, много интеллектуальной деятельности, много движения, много, возможно, разговоров. Но вот первая карта событий говорит десятка мечей о том, что, возможно, вы будете в начале месяца чувствовать себя уставшим. Да? Но, возможно, у вас уже эта карта прошла, потому что неделя уже февраля прошла. И эта карта говорит о том, что Будете чувствовать себя, может быть, вот так, как выжитый, как лимон, когда нет энергии, сил, не хочется работать, вообще вставать утром тяжело. Но эта карта, она временная. Она говорит о том, что вот темно-ночь перед светом сегодня, в какой-то момент, день-два, там, может быть, тебе вот ты себя так ощущаешь. Но это только потому, что наступает новый период, и ты сейчас начнешь новое движение, придет новая энергия. У нас же жизнь идет такими волнами, да, подъем, спад. И в начале месяца возможен спад, но он говорит о том, что просто заканчивается какой-то период. И надо, возможно, отдохнуть, набраться сил, отказаться от чего-то старого и от чего-то, что мешает идти вперед, идти дальше. Это могут быть какие-то вредные привычки, это могут быть люди, которые энергию у нас отнимает. Это может быть какие-то э, зависимости, это могут быть какие-то дела наши, которые мы давно тянули, устали уже от них и все хотим закончить. И от них надо отказаться. Вторая карта говорит, появятся идеи, да, появится энергия после того, как вы пройдете вот эту десятку мечей, появятся новые планы, новые идеи, сознание прояснится после того, как вы отдохнете, выйдете как будто из этого состояния и Нужно будет вот проанализировать ситуацию. Появятся у вас просто новые возможности, новые идеи для того, чтобы э, вот здесь была и на ночь перед рассветом, да, а здесь, как утро. Я просыпаюсь с чисто ясной головой. Я понимаю, что у меня есть возможность. Я понимаю, как действовать. Я понимаю, и приходят, да, вот какие-то мысли, идеи, которые говорят, что да, я вот так могу это решить вопрос. Я так могу выйти из этой ситуации. Карта Пятерка Пентаклев. Говорит о том, что у вас где-то рядом есть помощь для того, чтобы вам помочь. Вот у вас идеи возникли, а как это реализовать? Вам кажется, возможно, что нету пока таких возможностей. Вы, может быть, думаете, что сложно мне. Но возможности есть, и они, смотрите, рядом совсем вот просто в шаге от вас. Это надо увидеть, это надо найти, этим надо воспользоваться. И возможности какие-то финансового характера, да, вы можете найти новые возможности, вот у вас идеи какие-то появятся на эту тему. Что здесь еще можно сказать? В этом месяце может быть больше трат, чем вы планировали, чем вы хотели, чем вы, может быть, отложили или заработали. Поэтому в тратах будьте осторожнее, экономнее, не тратьте на пустые какие-то вещи, только на то, что нужно. Что еще здесь можно сказать? Вам могут помочь те, кто уже прошел через подобные ситуации, как у вас, да, кто уже расставался со старым, начала, начинал новый период, восстанавливался. И здесь еще можно сказать, в, том, в таком плане о чем, возможно, будут, надо будет заплатить какие-то налоги, какие-то штрафы, какие-то пени, или что-то сломается, например, надо будет купить срочно, да, вот какие-то такие траты, которых вы не предполагали, могут у вас быть в этом месяце. И королева кубков, да, окончание вот этих событий, дамы кубков. Эта карта говорит, что как бы сложно ни казалось, да, в начале месяца, как бы какие бы ситуации ни происходили у вас, заканчивается все, дамы кубков, да, для кого-то это любовь и поддержка любимого человека, а для кого-то это будет просто человек рядом, который окажет какую-то услугу, когда нужно будет, да, обратитесь к кому-то и вам помогут. Для кого-то эта карта просто говорит о том, что какие-то будут события, связанные с женщиной да, в вашем окружении. Это может быть какая-то родственница, мать. Это может быть... А, кстати, здесь может быть, знаете, что еще После вот этих событий это может быть консультация психолога, да, какого-то специалиста, который может разобраться в ситуации и помочь вам выйти да, из какой-то ситуации. Может быть еще у вас в этом месяце какие-то будут яркие сны. И обратите внимание на свою интуицию. Развивайте в себе вот эти какие-то способности, потому что по этой карте очень каких-то интересных результатов можно добиться именно вот в этой сфере. И вообще карта говорит, что в конце месяца у вас будет возможность расслабиться, насладиться жизнью, побыть в таком комфорте. И ваше окружение, ваши люди, близкие, любимые, они будут вам в этом помогать, они будут рядом с вами, поэтому, несмотря на то, что, да, у вас в начале месяца вот такая ситуация, когда вы хотите отдыхать, несмотря на то, что, да, здесь в материальном плане, возможно, придется как-то экономнее быть, оканчивается месяц тем, что вы наслаждаетесь, вы получаете удовольствие. Иногда вот какие-то вот такие задачи и такие карты приходят именно для того, чтобы нам показать, что мы живем-то хорошо, что у нас э, люди, любимые рядом, что у нас все есть, да, после каких-то э, сложных моментов. Мы просто начинаем ценить то, что мы имеем, и это приносит нам радость и удовольствие. Вот такое интересный, э, как бы такие интересные события да, идут. Ну и вот женщина какая-то может оказать вам помощь, поддержку это, может быть, близкий человек какой-то. Давайте посмотрим по работе и по отношениям. Эта карта мы посмотрели, события, настроения, да, что да, будет усталость, да, будут траты, да, будут новые идеи, будет любовь и наслаждение. Все в этом месяце будет. Давайте посмотрим по работе. Смотрите, какие чудесные карты. Да, конкуренция, конечно. Да, борьба, но смотрите, солнце. Из-за чего конкуренция, борьба? Потому что вы на виду будете в этом месяце, потому что вас э, замечают, да, ваши э, профессиональные качества ценят. Наступает какая-то ясность в работе, в жизни. Может быть, вы будете где-то выступать, да, перед кем-то вот у вас дорога, говорить, может быть, будете, да, активно защищать какие-то, может быть, свои идеи по работе. Но вот карта говорит солнце, она говорит, что все будет на работе хорошо. И вот эта конкуренция, как бы она хоть и есть, но она не принесет вам большого какого-то напряжения, потому что здесь, карта солнца, вы в себе уверены. Вы ясно понимаете, что если вы пойдете на собеседование, оно будет хорошим. В смысле, успешно закончится, да? Поэтому вы будете потом довольны в конце месяца. Если вы работаете, то вы получите заслуженную какой-то э, заслуженную награду, заслуженный успех, и э, в какой-то борьбе выиграете. Давайте посмотрим теперь по отношениям. Карта суд и карта семерка Пентаклей. Карта суд это старший аркан, и он приходит тогда, когда в жизни что-то меняется. Меняется и начинается новый этап и меняется э, к лучшему. Почему вот эти изменения нужны? Потому что вы ситуацией своей жизненно не очень довольны. Вы долго ждете результата, вы, может быть, устали, вам хочется э, больше зарабатывать, да, больше как-то лучше, больше комфортнее жить, больше отдыхать, может, вы много работаете. И в этом месяце у вас будет такая возможность это изменить, и она, вы уже это сами не измените, потому что это уже спланировано. Старший Аркан приходит тогда, когда работают высшие силы когда события уже предопределены. И это, эти события, которые принесут вам вот это воодушевление, обновление жизни, они связаны с вашей семьей, с вашим родом. Какие это события? Возможно, это какие-то важные события у ваших детей. У кого-то рождение просто ребенка, замужество, брак, если вы одиноки, да, или у ваших детей свадьба будет. Но это скорее, конечно, касается финансовых вопросов, какого-то вот такого пути для дальнейшего развития. Но вот оно может прийти через такие события, что у вас что-то происходит такое важное, хорошее. И вы задумаетесь, а что дальше я буду делать? А как мне теперь больше зарабатывать? да, Потому что у меня начинаются новые какие-то проекты, новые какие-то ответственности. И вы будете думать об этом. Но вот карта уже суда, она говорит о том, что перемены хорошие, перемены позитивные, и они Приходит для того, чтобы, как вот развилка да, такая у вас, что мне делать дальше, чтобы направить на вас на тот путь, который ведет вас к благополучию, вас и вашу семью, и ваш род. Изменения в роду, позитивные, хорошие. И давайте теперь еще посмотрим карту Транссерфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить свою реальность, меняя свое мировоззрение. Карта выпадает маг разума управление судьбой. Карта говорит о том, что если вы хотите перестать зависеть от обстоятельств, да, у нас вот здесь могло бы быть вот такое ощущение, то возьмите управление своей жизнью просто на себя своим решением. Вот просто решили, что я теперь сам отвечаю за свою жизнь, вот эти обстоятельства на меня никак не влияют. А как мы это меняем? Просто отношением, мы свое отношение меняем каким-то событиям, да, к каким-то ситуациям, и меняется а, сама жизнь. Карта говорит о том, что... Жизнь как река. Если вы гребете сами, то можете сами выбирать направление. Если отдаетесь потоку, то вас несет куда угодно. Ваш, вот этот, вашу лодку можно направить в любую сторону от той судьбы, которая вам якобы уготована. И карта говорит, что если вы думаете, что вам какая-то карма предначертана, да, то так оно и будет. Если вы думаете, что вы везунчик или ну, везунчик по жизни, то тоже так оно и будет, да, вот оно у вас идет, что будет вести вам и в работе, и в семейных отношениях, в любви. Как вы, в общем, решите, так и будет. И карта говорит еще не о том, что то, что вы думаете, да, это воля ваша. Вы подумали, хорошо, все будет, а так оно и будет, потому что зеркало мира, оно все отражает. Хотите быть вершителем, вы будете вершителем. И не думайте, как достичь цели, а просто говорите с собой, как будто вы уже достигли этой цели. И когда вы будете так думать, то слой вашего мира, он будет автоматически меняться, когда то, что мы вообще представляем, то уже возможно, поэтому думайте прекрасным в своем будущем, вы его просто создадите. Тем более, что у вас все предпосылки уже в феврале месяца всего этого достичь и добиться. Итак, дорогие друзья, смотрите, у вас а, время быстрых каких-то действий и решений, вообще активный месяц предполагается, но это ваши стихии, вы в этом себя очень хорошо чувствуете. Настроения будут разные, от а, полного такого, казалось бы, утомления, усталости. А, вот, присвящение да, какими-то событиями, до новых идей, до комфорта и радости от э, получения эмоциональной радости да, от жизни, от того, что рядом окружает людей. Будьте экономнее в деньгах, да, с финансами. На работе вас ждет успех, и дома вас ждут хорошие перемены, которые улучшают вашу жизнь. Они заставляют вас сделать выбор какой-то, но этот выбор несет э, позитивные перемены. Ну и не забывайте, конечно, что как вы думаете о своей жизни, о себе, в будущем, да. Вот таким вы или такой вы и станете. Итак, дорогие близнецы, очень прекрасный расклад. Не смотрите на вот эти карты. Это просто карты временных, каких-то минутных, может быть, состояний эмоций. По факту у вас вот события работы, вот события семьи, они прекрасны. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успеха, до новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, поставьте лайк и делитесь с друзьями. Я жду ваших комментариев, как у вас проигрывается расклад, да, какие события у вас происходят, пишите. И до новых встреч, до свидания.